Домашка, ты ведёшь себя как первоклашка. Ведь уважительная причина была у меня ангина. Я не верю, я твои энки завтра все проверю. Где домашка? Ты ведёшь себя как первоклашка. Ведь уважительная причина была у меня.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 А я эти дома забыла. Где домашка? Ты ведешь себя как первоклашка. Ведь уважительная причина была у меня Ангина. Я не верю, я твои энки завтра все проверю. А еще была я узнава, и вообще-то тут ничего такого. Ты давай, не в них. сейчас я все отмечу, родители. И тебя дома отругали У меня его стащила младшая сестренка Она его разрисовала И куда-то сценивала Снова двойка